В институт мне удалось поступить, хотя непросто было. Думаю, да, есть какой-то замысел в этом. Скажите, пожалуйста, а вот эм, после института как складывается? У вас первая книга вышла уже после? Да. А, ну, по-моему, книга эссе у меня вышла. Да, у меня обе книги вышли после.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 Не пойдет. Великие поэты писали рецензии великолепные, короткие, лаконичные. Я вспоминаю и рецензии Блока. Он очень интересовался поэзией. Я вспоминаю там лицензии Георгия Адамовича, того же Хадасевича, на книги, на поэтов целиком. Вот вышла новая книга, и это повод поговорить. Да. Они ведь очень интересовались оттуда, из-за границы, что происходит в советской поэзией.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 А, ну это самые разные авторы там а, начиная от, а, от, от тех же вот, советских типа Ваншенкина вот старое поколение заканчивая молодыми я, я даже ну люблю подборки читать а, мне кажется тут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 А что касается той стороны словесности, которая, как мне известно, стремится к истокам, ну, тут сложность большая есть, о которой, как мне кажется, говорили большие поэты еще в XX веке. И вот у нас есть наша сила Батоника, которая, ну, не такая уж она и древняя, но считается классическая,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 книги, журналы, газеты, открытки. Okay. Теперь есть варианты. Есть глобальный интернет, есть электронные вот эти устройства для чтения, и планшеты, еще какие-то вещи. И вот книга приходит теперь в электронной форме к читателю, к молодому читателю, который умеет пользоваться этими устройствами. Как вы считаете, если истина меняет носитель